Всем привет, с вами снова позитивный Саша, и сегодня я хотел сделать туториал то, что я теперь буду снимать через Фрабс. Видео будет выходить иногда редко, иногда нет. Что поделать, что поделать. Давайте тогда на этом закончим. Я просто сказал то, что я буду снимать через Фрабс. Всем спасибо за внимание.